Сегодня лучшие строители будут соревноваться в постройке монстров за определенное время. Сначала это будет одна минута, потом 5 минут и 10 минут. И посмотрим, кто из них построит самую крутую постройку за время. Что интересно, узнать, кто из вас самый крутой стране. У каждого из вас есть свой квадрат, в котором вы можете построить монстры. И сейчас вы будете строить его за одну минуту. Готовы? Раз, два, три! Начинайте! Вре... Минута пошла. У вас осталось 10 секунд вы знаете 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 стоп все хватит ну вот прошла минута и ваши монстры за минуту получились такими давайте-ка посмотрим так здесь я вижу Зэк в крови, здесь у нас какое-то страшное, не знаю, что это, это tá... паук, это я даже не знаю, кто это, это какой-то зайчик, просто дверь, так, ну давайте посмотрим ваши постройки поподробнее, э, кто это построил, это я, ну что это такое, это зэк, который объелся кетчупа что ли, да уж, еще бы ножик приделать и вообще, можно прям сделать вот так, 29 очков из 50. Ну а я оценивать не буду, потому что за меня оцените вы. Конечно. О, смотрите, какой здесь паучок. Почему паука 4 лапы? У него же должно быть 8. Я шарю за паукообразное. Ну, в общем, поначалу я хотел построить хэдкраба. Но потом то, что время одна и В итоге быстро построить паука. Давайте его оценим. <клышко> Жалко его. <клышко> у, у этого паучка 40 очков на одну очку больше, чем у этого зака. Ты его построил? Нет. Был? Почему он такой mm -hmm. странный? Кто построил? А, Иван, mm -hmm. вот почему он такой большой? Ладно, давайте его тоже оценим. Смотрит на меня страшными глазами. Да, Минди, ты очень жестокий. Ты ему поставил всего лишь три балла. Я Бай... сам был. У него всего лишь 32 очка из 50. О, смотрите, какая-то странная дверь. Ладно, давайте попробуем зайти. Не понял, а как меня моментально убило? Если зайти в эту дверь... Тогда тебя моментально перенесет куда-то и там тебя расплюшь. А, монстра не видно. <клес> да, лучше не строить монстра, лучше построить какой-то черный квадрат и сказать, что там монстра просто не видно. Ладно, давайте оценим. А что, в принципе, хорошее решение. У этой двери 34,1. Очков. Ну и вот еще одна постройка, ее построил Иван, и это, короче, тут. Это что это? Это рог. Это надо вот так вот вставать, чтобы единорог получился. Я совсем не понял. Чтобы единорогом стать, ты пониже давай. Он говорит, это, это издорс. А, -а, -а, -а. Это я понял, я понял. Давайте оценим, за одну минуту, в принципе, очень сложно даже построить Здесь у нас 33 очка, и осталась последняя страшная постройка, вот это Пойди еще ближе то... Ну, давай рассказывай, что это за странная штука. В общем, это какое-то черное лицо, которое я сам придумал. Вот оно просто страшно. У него открыть... вот оно хоть... Очень страшно. Ой. Ладно, давайте его тоже оценим. Теперь здесь 39 очков. Так, получается, больше всего очков у этого паука. Он со своими 40 очками, этот паук выходит на первое место. А за ним сразу вот эти две пауки. У него такой получился первый раунд за одну минуту. Ну, теперь вы построите монстров за 5 минут. 3 Три, два, один, ноль. Три, два, один, ноль, стоп, все время вышло. Страшный монстр, да, уж это гораздо лучше, чем за одну минуту. Ну, давайте начнем с этого монстрика, которого построил Иван. Я даже не знаю, он страшный или смешной. Смешно, смешно. Что он такого совершил? Да, какой он монстровский поступок сделал. Я не знаю, что это. Это похоже на Раша, у которого есть... Я понял, что это. Когда вдруг открываешь фейковую дверь, там выходит такая фейдотлышка. Ну ладно. Ну, давайте оценим его, потому что он ничего не умеет. Ну это пианино, вот. Он падает, он хочет нас съесть. Все это настоящий монстр, надо будет есть. Здесь у нас 40 очков, это уже много. Мы все поймали монстра. Так, следующий монстр пусть будет этот. Ой, Вот эта штука стреляет лазерами в эту штуку. Прикольно. Еще у него, типа, смотрите, вот такие шесть лапок, и он на них сидит. Типа он очень да Это прям прикольно выглядит. Давайте его тоже оценим. У эту куку 35. Давайте мою. А, ну давай. Что монстр, это? Монстр? Монстр. Просто мэ? Или это три я не понял. Нет, ну это какая-то банка. Банку построил и все. Нечестно. Кто против правил? Ну я построил монстра Сломали систему Ладно, идемте. Давайте оценим тогда это Ну, всем один ставил И сам теперь остался С 29 очками Мэм, прикольная, ситуация страшная когда у меня футболка пропала я вообще что-то это... пока что буду в синей футболке ходить потому что красная куда-то <звук> а, ладно это первый раз когда у меня видео футболка куда-то у <звук> это, это, это вот это монстр похож на монстра сейчас будем тестировать монстра кнопка есть это это это это это <звук> <звук> У этой постройки больше всего очков. Она набрала 45 очков. Мне кажется, что ее победить будет невозможно. Да и сама постройка очень даже клевая. А это что за чудище? То ходячее черное существо. Кто его построил? Умеет стоять на ногах. Да уж. О, он еще падать умеет. Он падать умеет. Стоп 10. Ставим 10. За... Так, у этой постройки 28,5 очков, потому что Минди, не оцен... Минди поставил 0, а 0 мы округляем до 10. Так что 38. 38,5 очков. Все. Так, идемте сюда. Осталось все. последний монстр. Это дверь, серьезно? Как дверь может быть монстром? Да уж, у меня есть два вопроса. Почему это монстр и почему это ее нельзя открыть, а она открывается, <гас> она открывается, <гас> все. <гас> <надо ждать. гас> Ладно, заходим и <гас> Это самый страшный мост. Мне понравилось то, что тут дверь открывается. Это прям клево. Мне нравится, что эта дверь может вообще открывать. Что? Бабтер? я говорил, что никто тебя не сможет обогнать а по очкам. ты говорил. И он не смог тебя обогнать. У него 44 с половиной очка. На полбала ты его опережаешь, Бабтер. И поэтому вот эта постройка Баптера. Набирает, злой, забирает первое место во втором раунде, а это всего лишь на пол балла отстало, почему то Ладно, мне монстры за пять минут уже понравились гораздо больше. Теперь у вас будет 10 минут, и я думаю, должно получиться еще круче. Готовьтесь. Так, включаю чай, ой, включаю таймер через три, два, один, ноль, десять минут, Пошли. 10 минут прошли. И постройки готовы. Так, ну давай показывай мини. Это вот ты тут играешь, играешь, да? Происходит резко удар. Вот Что это? Что это? Появляется рука, и она хочет меня утащить. Не утащить. Давай еще раз. Давай. Допустим, с, кор... с хлебом играешь. С хлебом не надо играть. И потом я стою с кроватки утром и вытаскивает и а все ничего не происходит а нет есть прыгнуть типа такой типа монстр <риск> ну давайте оценим это 46,4 монстр в комментариях вы можете написать чья постройка была здесь самый крутой давайте посмотрим следующую постройку бафтер <рискотворение> Я с ЭГЭ по математике. Хорош О Насколько написал? Ну сразу не приходил <свист> Стоп, ты сначала построил уж какую-то балку, потом ты построил странного монстра и теперь ты построил... Он так и будет на нас смотреть косыми глазами. Ставлю минус здесь. Минус на минус дает плюс, так что. Ну, у меня только один минус. Ладно. А. Он умеет кусаться, оказывается. Всем отойти, пожалуйста. Давайте его оценим. А, я забыл, что он кусает. 40... Опять 43,5 очков набирает этот монстр. И он меня уже третий раз съел. А. Это за Только вот здесь нет закулиси, здесь нет закулиси, здесь нет закулись, а вот здесь он не есть. Дайте сфоткать. Он, он стал очень агрессивным что это? Он был агрессивным То есть он был нормальным и стал агрессивным Так, подождите, мне надо еще раз Очень страшный монстр. монстр А, давайте его оценим Минди не У. Я. У Бафтера 45 очков Это тоже неплохо, но все-таки Не обогнал он Минди Вот это какая-то черная комната, очень подозрительно Давайте в нее зайдем oh Здесь, oh ух, призрак Какой ух, страшный ты, призрак. Ты. призрак Ух у моего призрака... 40... Да. Ладно, пойдемте. Этот, кто это вообще? Он смотрит туда, зеркало смотрит на него, и что-то происходит. Я не знаю, что это такое, но давайте оценим. Там берутся, исключаем. Нет. 33 очка из 50. Так, здесь у нас самый последний монстр. И почему тут какая-то дырка? Что? Это было. Это песчаный червь. Его длина достигает до 100 метров. Если его потревожить, он тебя скушает. Также у него есть острые зубы. Настоящий червяк. А пусть я его тревожу. Вот, У-у-у-у-у. И чё? Он на всех съел. Этот монстр тебя затащил под землю, чтобы съесть попозже. А Нет, меня... Нет, я наоборот в небе. А, ну приятного полета а где этот червь, я хочу на него посмотреть смотрите под землю, чтобы... ой, а я тоже а я падаю, недолго падаю пускайте Каракина. Я, х... а? я хочу к нему привезти. круто, я упал, он опять прыгнул, и меня опять тп что, да? ладно, я опять падаю И, ой да. ой Дайте на самого червяка-то посмотреть. А я считаюсь как дополнение к постройке? Нет. Вот так выглядит этот червяк. Он коричневый, очень страшный. Ну, такие зубы. Вот это настоящий монстр. Давайте я оценим этого червяка. Шестерку. Радуйся этому. Серьезно? Тебе все 10 ставили, а ты всем ставишь 6. Конечно, никто тебя не победит. У этой постройки 44 очка. Ну, я думаю, что лучше, чтобы вы сейчас, кто смотрит это видео, написали в комментариях, что постройка была самой крутой, потому что нет, ну червяк это был это очень будет. прикольный может даже покруче вот этой кроватки со странной рукой а, а, а, а где Минди кстати? может выпустите меня, я все еще на червяке на червяке как бы да а, а спасибо за участие Минди 666 а Боба. Ивану, Баптеру, Квазе, Артиплею, и... И мне! Да, ну, точно. Да. Можно привет передать кое-кому? Ладно, давай. Спасибо, Амир Хайров за помощь мне, и то, что поддерживал меня на протяжении этого пути. И всё. И всем пока.